Там, колдуны там какие-то эзотерические практику мы проводят и так далее они говорят там все энергия это плохо эмоции это плохо контролируйте эмоции зачем вам столько эмоций эмоции это плохо эмоции создаются чувствами я хочу вам дать совет, друзья мои. Единственная тайна эзотерическая, которая существует в мире, она звучит так: что человек чувствует, то с ним в жизни и происходит. Чувства хорошие, что-то хорошее происходит. Чувства плохие, что-то плохое происходит. Когда человек эмоционирует, если человек эмоционирует, то он программирует жизнь другому человеку. Если он чувствует, то чувство его программирует жизнь ему. Поэтому, когда человек эмоционирует, то он может повлиять на другого человека, но когда он чувствует по-другому или как он ощущает себя, то он программирует жизнь себе. Это и является вот такой темой. Поэтому